Еще раз всех приветствую на нашем сегодняшнем событии, на нашем мастер-классе, на прогнозе. И мы с вами будем говорить в продолжении Наташиного прогноза про фэншуй. И, Альбина, добрый день, всех рада видеть. Меня зовут Татьяна Смирнова, кто не знает. И мы будем с вами говорить об энергиях, которые приходят в наш дом, в наш офис, то есть в пространство, которое нас окружает. И э, они меняются каждый месяц и каждый год, эти энергии. Вот как раз 4 февраля изменится вообще э, полная тотальная смена будет энергий. И годовые летящие звезды меняются, к которым мы уже, в общем-то, за год привыкли, да. И месячные звезды приходят новые. То есть мы с вами посмотрим, какие комбинации летящих звезд нас ждут и что, собственно, они принесут в наш дом. Э, спасибо большое, а Леогуль. Спасибо. И, как вы знаете, наверное, что все, что мы будем с вами сейчас говорить, обсуждать, это будет верно с 4 февраля следующего месяца, с 4 февраля, да? Ну, да, с 4 числа следующего месяца, с 4 февраля. Тем не менее, нам стоит подготовиться, потому что нам надо как-то спланировать, да, свое, вот, то пространство, которое у нас есть, потому что... Если новички, они обычно как-то вот сразу все хотят скорректировать, нам этого не надо. И, в общем-то, подход немножко другой. Но, тем не менее, я хотел бы узнать, то есть все ли знают, что такое летящие звезды. Если вы знаете, что такое летящие звезды, пожалуйста, поставьте десяточку. Если вы не знаете, что такое, поставьте единичку, потому что мы будем с вами говорить, прогноз строить как раз методом летящих звезд. Это немножко другой подход. Так, вот вижу, кто-то не знает, но больше десяточек, спасибо. Ага, кто-то не знает, ну, вкратце расскажу тогда, вкратце расскажу. Это другой подход. да, То есть Наташа говорила о цикличности времени. То есть если у нас в западном календаре это все время линейно, и мы вперед и с песней, да, все вперед и вперед. То есть прошлого у нас есть прошлое и будущее. А в китайском календаре время циклично. И, в общем-то, мы прогнозы строим по тому, как мы жили 60 лет назад. Конечно, мы не так живем, да, потому что время меняется. Есть большие циклы, есть циклы по 180 лет. Туда тоже можно заглянуть. Но понятно, что мы можем этими шагами... По 180 лет назад дойти первобытного периода, понятно, что мы уже другие, да, но тем не менее тенденции сохраняются, если мы так вот долгосрочный какой-то более-менее период возьмем, то тенденции сохранятся, если был взрыв науки какой-то, например, эпоха Возрождения, вот, дала нам таких э, гениальных... Э, композиторов и художников, то, в общем-то, вот в этот же период, в будущем, будет такой же взрыв культурных каких-то, ну, связей, может быть, да, или родятся такие гении, то есть вот тенденции сохранятся. Ну, и вот если мы говорим про фэн-шой, про метод летящих звезд, то, в общем-то, это энергии, и это, они связаны со временем в том плане, что время идет, меняются и энергии, приходящие к нам в дом и меняются они каждый год, меняются они также каждый месяц, и существуют так называемые карты летящих звезд, я вам сегодня покажу, летящих звезд, то есть типов энергий, типов энергий всего 9, Каждая из этого, из, эти, из этого типа, из этих 9, имеет э, свои характеристики и приносит, соответственно, свои события какие-то, потому что есть э, своевременные энергии, есть не несвоевременные энергии, то есть своевременные летящие звезды, не несвоевременные летящие звезды, и, конечно же, своевременные летящие звезды приносят такие хорошие, серьезные события, позитивные, благоприятные, а не своевременные, они, в общем-то, злятся, скажем так, и э, приносят не, негативные события. То есть вот из этих девяти звезд есть какие-то благоприятные, есть неблагоприятные, мы тоже все эти характеристики с вами разберем. И, в общем-то, на основании того, какие звезды приходят в наш дом, в важные места нашего дома, мы, собственно, строим прогноз. Будут у нас хорошие события приходить в этом месяце, случаться с нами или не очень хорошие. И это не фатально, потому что, зная, какие энергии приходят в наш дом, да, то есть мы можем, во-первых, использовать благоприятные места, потому что все энергии заселяются в наш дом, и где-то есть хорошие все равно места, да, то есть хорошие благоприятные сектора и мы будем их использовать, какие-то неблагоприятные, если мы не можем их исключить, то есть мы не можем закрыть эту комнату и туда не заходить, то мы будем корректировать эти энергии для того, чтобы как-то их нейтрализовать, вот этот негатив. Надеюсь, это понятно, то, что я сейчас сказала, если понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. То есть подход сам, да, мы ждем прихода каких-то энергий в наш дом, и, естественно, Анализируем вот с помощью вот этого метода летящих звезд, в каком же секторе у нас хорошие энергии располагаются, в каком нехорошие, и как мы можем использовать хорошие, как мы можем нейтрализовать нехорошие, если это ну, реально используемый сектор, потому что... Бывают сектора в доме, то есть не все сектора в доме важны, и бывают сектора, которых мы вообще не используем, и нам, в общем-то, все равно, какие там звезды. Ну, с точки зрения, конечно, если туда попали хорошие звезды, а мы этот сектор использовать не можем, то, ну, к сожалению, мы эту звезду не можем использовать, не можем эту благоприятность получить, да? Но это уже хорошо, если, например, туда негативные звезды какие-то неблагоприятные заселились, ну и нехай они там сидят. В общем-то, вот подход такой. И, как я уже повторюсь, потому что это важный момент, что это не сейчас мы будем, в общем-то, этими коррекциями заниматься, остается у нас еще целые недели на подготовку, да, то есть это все, что мы будем говорить, это будет работать с 4 февраля. Ирина пишет, не могу понять, как правильно смотреть летящие звезды по секторам или по шаблону 24 гор. Если по шаблону, то дверь попадает на север, а если по секторам, то на северо-восток. Мы смотрим по секторам. У нас карта летящих звезд – это 9 клеточек. Мы так смотрим. Ну и сегодня мы с вами поговорим, что нам принесут летящие звезды, в общем-то, именно февраля, да, февраля следующего, ну, уже года кролика Какие сектора использовать для стабилизации, улучшения жизни, в каком направлении можно и нежелательно путешествовать в месяц тигра. Ну и будет бонус, как всегда, традиционно, в общем-то, вы не уйдете без подарочка. И э, вот здесь у нас, помните, наверное, такая в молодости была открытка, яркая-яркая голубая такая вот синева была на открытке, это февральская глазурь Игоря Грабаря, э, очень красивая была открытка, но вот здесь как-то цвета не очень получились в интернете, да, но тем не менее, наверное, все эту открытку помнят, это как раз, ну, то есть февраль, да, февраль. Э, несмотря на то, что уже месяц весны по китайскому календарю, тем не менее, в общем-то, снега еще будет много, да, поэтому все это, все это можно увидеть в природе. Ну, и я представлюсь, меня зовут Татьяна Смирнова, я не буду долго отнимать вашего времени, я работаю в школе Натальи Пугачевой, преподаю в школе Натальи Пугачевой уже много лет, и, собственно, кто-то уже меня очень активно знает, потому что вот я вижу своих учеников и знакомые имена. Очень приятно, что вы посещаете все время наши занятия. Ну и новичкам, если, кстати, кто первый раз у нас сегодня? Поставьте единичку тоже. Кто у нас сегодня первый раз? Кто не первый, поставьте двоечку. Вот, есть. Ой, много. Да, есть у нас. Ага. Ну, давайте поприветствуем. У нас есть традиция, мы приветствуем новичков. Да, вот уже поставили восклицательные знаки. Я тоже присоединяюсь. У нас есть такой... Приветствия для новичков. Надеемся, что вам будет с нами комфортно в нашей школе обучаться. Ну, или посещать просто наши занятия. Спасибо. Ну, здесь тоже вот мои преподаватели. Видите, тоже Владимир Захаров здесь еще в стародавние времена, когда я тут у него училась на очных курсах. Ну, и других преподавателей. Сейчас я, конечно, обучаюсь уже в основном у восточных преподавателей, то есть мастеров ну, каких-то и западных, и восточных, в общем, разных. Ну, и давайте мы начнем нашу сегодняшнюю программу с рекомендаций по направлениям, как мы будем путешествовать или не будем путешествовать, да? то есть, куда нам нужно, куда не нужно и почему. На самом деле, вот в месяце Тигра, то есть в феврале, у нас два таких вот перекрестных Две перекрестных линии, то есть юго-запад и северо-восток, это одна линия прямая, и другая юго-восток и северо-запад, пересекаются они в центре, ну, в общем, вот в эти направления не рекомендуется путешествовать. И почему? Потому что у нас на юго-западе и на северо-западе неблагоприятные энергии. Почему сюда попал юго-восток и северо-восток? Потому что, собственно, если мы едем на юго-запад, то мы возвращаться будем на юго-восток а если мы едем, на, допустим, на северо-запад, то мы активизируем эту неблагоприятную энергию. А если мы едем на северо-восток, то мы возвращаться будем, например, на юго-запад, да, то тоже будем активировать неблагоприятную энергию, что тоже непозитивно. Поэтому вот обращайте внимание вот на эти направления, то есть не рекомендуется туда ездить. если вы все-таки, есть какая-то необходимость туда поехать, и вы, в общем-то, путешествуете достаточно редко, и то есть вот, собрались а это вот такое не оказалось неблагоприятное направление то лучше конечно либо сломать направление то есть нужно как то в об объезд это туда попадать в это место ну что в общем то долго и дорого получается либо просто выбираете благоприятную дату конечно выбор благоприятной даты он не исключает вот эти вот, вот этот негатив возможный а просто его немножко снижает как бы да, эффект вот этого негатива, ну, что тоже важно. Поэтому скажите, пожалуйста, в общем, давайте с путешествиями закончим. То есть надеюсь, что это понятно, да? Надеюсь, это понятно. Друзья мои, я все, когда сейчас начну вам про звезды рассказывать, я уже перейду вот как измерять, как что делать, хорошо? Это только на этот месяц. Да, вот эти вот неблагоприятные направления, это только на этот месяц. Хорошо. Летящие звезды – это особая техника, они не привязаны ни к какому календарю, Евгения. Они не привязаны ни к какому календарю, поэтому вот прямо с 4 февраля вот эти вот энергии будут работать. То, что я вам буду рассказывать, это прямо с вот 4 февраля начнется. И вот здесь вот я написала, где у нас даты стоят, видите, с 4 февраля по 5 марта. Вот то, что я буду рассказывать, это вот от всех до сих. Юго-восток без севера-запада допустим. Юго-восток, да, если вы уехали туда и до следующего года, например, живете, то ради бога, да. да. Ну вот еще раз, мы смотрим вот на эту дату. Ну, по лунному календарю не может быть месяц тигра, потому что месяц тигра у нас по солнечному календарю начинается 4 февраля. У нас энергии года тигра меняются на год кролика 4 февраля. Ни по какому лунному, Евгения. Так что вы тут немножко запутались, наверное. Так... Следующий слайд. Неблагоприятные сектора для переезда и ремонта. Тоже, если вы переезжаете в новый дом какой-то, и этот дом тылом на юго-запад, запад-север-запад, север и северо-восток 1-2, то есть направление вот этого тыла будет, то нужно подождать с переездом. Ну, по возможности, да, либо нужно переехать вот на, за эту неделю, то есть до 4 февраля, либо уже подождать до следующего месяца, потому что неблагоприятно переезжать в дома с тылом на это, на это направление. И... Ну, в общем, неблагоприятность в чем заключается? Ну, дом болеет, да, то есть вы приезжаете в больной дом какой-то, нездоровой энергии там, соответственно, когда вы заселяетесь в нездоровой энергии, ну, какие-то события могут тоже ожидаться не очень благоприятные, да, то есть нужно лечением каким-то заниматься или просто еще долгое время прожить, чтобы как-то эти энергии выровнялись. Очень много там каких-то событий может происходить, которые вам не понравятся. Как определить тыл дома – мы определяем фасад, тыл – это противоположное направление. То есть плюс 180 градусов от фасада, либо минус 180 градусов от фасада. Вот это тыл. То есть тыл всегда напротив фасада. Нужно ехать на северо-запад на сессию, возвращаться в конце февраля на юго-восток. Ну, можно выехать, не, допустим, не 4 февраля, а 3 февраля, да? на северо-запад, когда еще там не будет вот этой вот негативной энергии. Сейчас я вам покажу ее. Ну, то есть нужно уехать на северо-запад до 3, до 4 февраля, хотя бы 3. Вот. Ну, я понимаю, что вы, может быть, не знали, может быть, еще там какие-то были сложности, да, все понятно, ну, я еще раз говорю, значит, нужно выбрать хорошее время для начала поездки. Только такой путь. Если фасад дома ровно пополам северо-восток и восток, тогда как, альго? Такого не бывает. Если градус фасада, вот есть градус фасада, и вот этот градус, он будет четко либо северо-восток, либо восток. Такого не бывает, что и туда, и сюда. Мы измеряем градус фасада очень точно с помощью компаса, и этот градус вам покажет, это будет северо-восток или восток. Альго, вы тогда табличку просто найдите в интернете, хорошо, я просто ее не вставила, табличку такую, вот, поэтому посмотрите, вообще до, до половины градуса, я почему бы не могу вам так сказать, да, потому что до полградуса там есть шкала, которая полградуса меняет направление, то есть северо-восток, например, с востоком, да, и точность, да, точность должна быть до полградуса. Вот, поэтому это важно. Если заезжаешь в новый офис, надо делать ремонт. Отложить нет возможности, что делать. Отложить нет возможности, что делать. Ну, опять же, мы смотрим ты дома, да, то есть не вашего офиса, а дома целикового, целикового, офисного центра, может быть. Поэтому здесь есть нюансы. Сейчас я на все вопросы ответить не смогу вам, потому что, еще раз говорю, есть нюансы. И давайте мы все-таки не... Приходите к нам, вот у нас будет сейчас фундаментальный фэн -шуй. Вот приходите к нам, вот все эти нюансы мы будем разбирать на обучении, потому что у нас там будет очень много тем, там 38 тем, мы проговорим вот и про фасады, и про тылы, и как измерять, и что делать. Вот, вот там все, да, вот там разберемся. Просто сегодня нет возможности, сегодня другая техника будет и другой подход. Вот к, про... к прогнозу летящим звездам. Итак. Неблагоприятные сектора для ремонта. Вот посмотрите на красную часть. Если у вас тыл домом, вот опять же, куда мы не переезжаем, и у вас ваш дом тылом вот на такое, на такие направления, да, то есть и вы собираетесь делать ремонт, то лучше отложить, опять же, этот ремонт на следующий месяц, посмотреть, что там будет, да, какие будут энергии. Вот, и... Вообще, вот даже если у вас тыл находится в, ну, в любом месте, вот в секторах, которые относятся вот к этой красной зоне, тоже лучше не делать ремонт. То есть у вас тыл может быть на, на юго-восток в доме, да, но вы собираетесь, например, в юго-западной комнате делать ремонт. Лучше этого не делать, то есть нужно посмотреть, какие энергии будут вот в следующем месяце, в общем-то, и потому что это, в общем-то, может быть опасно даже. Вот, и, в общем, обращайте внимание вот на эту красную зону, то есть неважно где у вас, куда тыл, можно даже не париться и не мерить, но если вы видите по компасу, что у вас там юго-запад или, например, запад или северо-запад или север или вот часть северо-востока, то лучше в этих комнатах ремонт не делать. В других можно, да, то есть на юге можно, на юго-востоке, на востоке, ну и вот на, ча на части северо-востока, вот там можно делать ремонт. То есть, как бы, ремонт – это такое дело тоже, вот, когда мы же не, мож, не, не за два дня или там даже не за неделю не делаем ремонт во всей квартире, да? то есть, посмотрите, вот, в белой зоне можно делать ремонты. Вот. А, обращайте внимание на это. Надеюсь, понятно с этим все, да, если понятно, плюсики, пожалуйста, поставьте. Угу. Хорошо, хорошо, вижу плюсики, спасибо. Ну и э, переходим как раз вот к теме летящих звезд, да, к, про, к прогнозированию событий по летящим звездам. Как я уже сказала, летящие звезды – это фактически энергии, которые заселяют наш дом. И летящих звезд 9, то есть это разных 9 типов энергий, и мы э, в китайской метафизике, в общем-то, принято их обозначать цифрами, то есть от одного до девяти. И поскольку каждый год летящие звезды заселяют в наш дом разные, разные, то есть что значит разные? Их всего 9. Каждая звезда каждый год занимает свой сектор дома. То есть прилетает к нам по карте летящих звезд вот года. Вот это вот, сейчас я покажу. Вот это карта летящих звезд года. И то есть видите, что карта летящих звезд, она также сориентирована по в пространстве по направлениям, да? то есть север-юг, восток-запад, ну и юго-запад, северо-восток, ну и прочее-прочее, 8 направлений. И, например, звезда 1, вот эта вот звезда 1, сейчас мы характеристики каждой звезды проговорим, и э, вот звезда 1 она, на, на целый год, на целый год кролика поселилась у нас на юго-западе. Соответственно, звезда 5, вот эта вот негативная самая звезда 5, звезда император, она на целый год поселилась на северо-западе у нас. И каждый месяц также прилетают гостевые такие звезды, да, то есть вот, как бы считается, что уже вот, например, пятерка на целый год, она тут как хозяйка уже, да, а к ней прилетела вот месяц тигра в феврале еще девятка, вот эта вот звезда. И вот по этим комбинациям... Мы с вами будем смотреть, где у нас хорошие сектора, где нехорошие сектора. То есть они начинают взаимодействовать. Вот звезда 9 прилетела к звезде императора, к пятерке, и вот как они там себя чувствуют. И мы видим, что это либо позитивный сектор, либо негативный сектор. И мы, вот, если мы смотрим карту летящих звезд на февраль 2023 года, то мы видим, что у нас два сектора негативных и два сектора их есть негативных. Позитивных, которые зелененьким отмечены. Негативные сектора, неблагоприятные сектора, это у нас красным отмечены на, на плане, на вот этой схеме. А зеленым отмечены благоприятные сектора. Где север? Сейчас расскажу. А, Вера спрашивает. А, так, стоп, вот здесь север. Это я неправильно, это я ошиблась. Вот он север. Видите, у нас два востока получилось. Да, север у нас внизу. Все, надо исправить. Вот он север. А, Вообще, в китайской метафизике вот все шаблоны, да, то есть принято так, что у нас юг всегда вверху, север всегда внизу, ну, то есть север всегда напротив юга, да, тоже понятно, поэтому север внизу. И, ну, это просто исторически так сложилось, да, потому что раньше всегда в южную сторону смотрели, дома так строили в Китае, в Древнем Китае, чтобы на юг смотрели окна, ну, то есть вход фасад дома, и север внизу, получается, юг вверху, запад справа, восток слева, в общем-то, немножко это нам как-то принято, когда мы привыкли, что на карте у нас север вверху, немножко нам так мозги поворачивает, да, слегка, но это дело привычки, в общем-то, можно легко привыкнуть, постепенно вы будете все время смотреть в одни и те же карты и привыкните, что юг будет, юг будет наверху, север внизу, так вот, если мы посмотрели вот на вот эту схему расположения летящих звезд на февраль, то мы видим, что у нас юго-западный и северо-западный сектор у нас неблагоприятные, а западный и восточный сектор благоприятные. Вот то, что красным нужно запомнить, то, что красным нужно не использовать, зеленым нужно запомнить и использовать. Что такое использовать? Значит, мы можем проводить больше времени в благоприятных вот этих вот зонах нашего дома, то есть, например, в западной комнате или в северной комнате, да? и таким образом, если мы будем больше там проводить времени, значит, мы получим вот много благоприятной энергии, и, соответственно, ожидаем тогда хороших каких-то событий. Ну, например, улучшение самочувствия, там, увеличение дохода, в зависимости от того, что, в общем этот, эти энергии нам несут. Понятен этот момент? Если у меня там волшебный дворец, он спасет меня от негатива. Ну, скорее всего, если негативные энергии, вот здесь вот по летящим звездам, да, то вы, может быть, большого негатива не получите, но и позитива не получите. То есть одно другое нейтрализует. Вот. И давайте посмотрим тогда на каждую звезду. Поскольку здесь много новичков, я как уже сказала, что летящие звезды – это определенный тип энергии. И каждая энергия относится к определенной стихии, а всего стихии в китайской метафизике 5, как вы знаете, да? Вода, дерево, огонь, что там, земля, металл, да? То есть всего их 5. А звезд 9. Соответственно, некоторые звезды имеют одинаковую стихию, но при этом они различаются по своей сущности. И вот вода, например, стихи, звезда 1 относится к стихии воды – и звезда один у нас отвечает за, за интеллект, за коммуникацию, за информацию, за благородных людей. То есть она позитивная звезда всегда. А вот двойка, звезда, которая имеет стихию Земли, относится к стихии Земли, это звезда болезни. Конечно, она не, не является позитивной. Понятно, что мы болеть не хотим. Да? Чаще всего вот она именно это показывает. Тройка и четверка – это деревянные звезды. При этом тройка – это звезда споров, скандалов, конкуренции такая активная, агрессивная даже звезда, а четверка – это звезда, которая связана с творчеством, с романтикой, с информацией, опять же, да, то есть она с получением, скажем, знаний, не, не, не столько с информацией, да, сколько с получением знаний, и, конечно, она более спокойная, мне непонятно, как учитывать звезды, если комната попадает сразу в несколько секторов. Татьяна, подождите, мы сейчас про звезды поговорим, а потом вы зададите вопросы, хорошо? Звезда 5, это звезда император. Вообще, это звезда катастроф в данном случае. И она, ну как бы, когда мы, к нам приходит император, да, или мы приходим к императору, в общем-то, обычно мы ничего хорошего не ждем, потому что... Глав, в голове какому-то приходим, да, обычно ничего хорошего не ждем, обычно он не, не жалует. Поэтому вот она, эта звезда, на самом деле написано «Несчастье», в общем-то она приносит катастрофу и несчастье в, в, просто во всех сферах жизни. 6 и 7 – это металлические звезды, опять же, они разные по своей сути, то есть шестерка – это хорошая звезда, белая звезда, и это звезда, которая помогает нам с работой, с карьерой, это звезда дисциплины, авторитета, а семерка – это звезда, которая связана с ограблениями, пожарами, конфликтами и, ну, в общем, тоже ничего хорошего, да? то есть такая скандальная звезда. Звезда 8 относится к стихии земли, и эта звезда связана с деньгами, с получением дохода, процветание, стабильность – это все про получение дохода, да? то есть это звезда, которая дает деньги заработанные. А звезда 9 – это звезда достижений, радости, успеха, такая звезда популярности. Вот, она дает тоже нам преимущество, ну, некоторые преимущества, да, то есть, если вы популярны, если вас многие знают, даже скандальная репутация, может, в общем-то, наши знаменитости, да, даже на скандальной репутации на каких-то скандальных таких вот событиях делают деньги. Вот, поэтому и как бы свою популярность поддерживают таким способом, и даже специально какие-то скандалы учиняют, да, для того, чтобы поддержать свою популярность. Вот это вот такая огненная звезда, то есть она не э, такая, э, скажем так, 50-50, на самом деле, не очень позитивная, но и не негативная. То есть, например, она может вам создать популярность, да, но иногда она может выставить то, что, в общем-то, вы бы не хотели, чтобы кто-то знал, да, но вот с помощью этой звезды люди об этом будут знать. То есть не удастся вам ничего скрыть. Поэтому такая звезда неоднозначная. Но при этом тогда нужно использовать, как я вот говорила про наши знаменитости, нужно использовать тогда это в своих целях, и тогда это тоже можно сделать. Да? Вот, как бы популярность увеличить и деньги еще заработать, то есть на каких-то скандалах. В общем-то, у каждой звезды свой характер, как вы видите. Понятно ли, что это такое? Вот сейчас то, что я рассказала, я постаралась это сделать быстро. Если это понятно, плюсики, пожалуйста, поставьте. Вот про звезды мы сейчас только говорим, про их сущность, этих звезд. Угу. Хорошо, понятно. Спасибо. Ну и поскольку мы говорим о том, что эти звезды прилетают с, как бы с неба к нам, с каждого направления приходит в наш дом, то, конечно, мы должны с вами понимать, что в доме у нас есть важные такие вот сектора, которые нам обязательно, мы их проверяем, какие же энергии в этом, дом, в этом месте находятся, а есть неважные сектора, да, то есть вот уже мне, к слава богу, повторяюсь, уже третий день сегодня читаю вот про фэн-шуй, и третий день говорю, что уже, слава богу, не задают вопросы про туалет. Потому что это не важная часть нашего дома на самом деле. Она, ну, то есть в определенных аспектах только туалет мы проверяем, вот, но если с точки зрения энергии вот летящих звезд, то мы вообще на туалет не смотрим. Как я уже говорила, поскольку это мы туда зашли и вышли, мы там не живем, не спим, да, ну вот то есть это не активная часть, тем более они какие-то, не, бывают небольшие, э, такие туалетные комнаты по сравнению со всей квартирой, да, поэтому, в общем-то, это не очень важная часть. Если, конечно, туда попала в туалет хорошая звезда, то мы, к сожалению, ее не можем использовать, значит, мы ищем какой-то другой сектор с хорошей звездой. А если туда попала плохая звезда, то и слава богу. Вот так мы на это смотрим. Но мы всегда проверяем, что у нас находится на входной двери, так сказать, да? то есть у нас есть входная дверь, этот сектор входной двери, мы всегда проверяем, какая туда попала звезда. И почему это важно? Потому что мы открываем, закрываем дверь, то есть вот зашли в магазин, вышли из магазина, да, пришли домой из магазина, даже если вы дома работаете, например, но все равно на площадку вышли, с площадки зашли, то есть мы постоянно активизируем этот сектор. И это важный, конечно, сектор, потому что это род дома, и если этот сектор поражен какой-то негативной энергией, то вот эта вот энергия будет заходить в дом и распространяться по дому негативная. Да? Тогда мы можем ожидать, что какие-то негативные события могут происходить. Следующий сектор – это важный сектор нашего дома – спальня, и особенно место кровати. Почему это важно? Потому что когда мы спим, мы, в общем-то, поглощаем большое время на одном месте находимся и поглощаем большое количество определенного типа энергии, которые там есть. И если это негативная энергия, тогда у нас, опять же, может ожидаться какое-то ухудшение самочувствия, может быть, или какие-то события плохие на работе или еще где-то. Если мы говорим дальше о позитивных секторах, то, конечно, нам важна кухня и место плиты конкретно, где у нас находится плита, потому что на плите мы готовим и поглощаем, опять же, либо негативную энергию, которая есть там на этой плите, либо позитивную, уже вот плита является нашим как бы, регулятором самочувствия, и рабочий стол, если вы работаете дома, то есть если вы не работаете дома, то... Вам как бы не, это не очень важно, да, вот если вы работаете дома, то, конечно, нам надо понимать, вот эти энергии, которые находятся в секторе вашего рабочего стола, помогают деньги зарабатывать или не помогают, или мешают. То есть вот, собственно, мы концентрируем внимание вот на этих четырех э, секторах. Как мы эти сектора определяем? Вы встаете с компасом в центр дома. Не надо там ни подъезд смотреть, ничего, да, то есть мы, конечно, есть техники, которые мы используем вот по натальным звездам, э, вернее, по фасаду, по определению фасадов, в общем-то, выходим на улицу, измеряем дверь входную, в общем-то, это все правильно. Но в данном случае, когда мы смотрим вот эту вот технику сейчас на следующий месяц, на следующий год, мы смотрим это все из центра дома, то есть вы в центр, за, в центр встаете, и э, понятно, что приблизительно примерно, да, измеряете направление какой-то стены и уже от нее пляжете, от этого направления. И э, вы тогда, в общем-то, понимаете, где у вас север находится, где у вас юг находится, где что находится. Конечно, вы примерно представляете по географии, где у вас, вот, например, находится в окно, смотрите, где у вас Солнце встает. Примерно представляете, если у вас примерно совпадя, совпадает это измерение по компасу э, с тем, где у вас. Должен быть Восток, например, на Востоке, да, это хорошо. Если не совпадает, то вам нужно просто проверить, выключить все приборы и, в общем-то, проверить другим компасом, чтобы вы измерения сделали, и, в общем-то, определились. Так, по компасу или фасад. Ну, я же сейчас говорю, наверное, русским языком, да, встаете в центр дома, в центр дома встаете, определяете направление любой стены и, соответственно, определяете, где у вас север, где юг где направление этой стены и все остальное. То есть вот к этой технике вот так нужно подходить. Угу. Три компаса покупала, все показывают разные направления. Google карты четвертая, Ольга. Ну, придется помучиться, но как-то определиться. Итак. Я не сказала градус фасада Лилия. я сказала, любую стену вы определяете направление, вам нужно просто найдите север, короче говоря, даже не про, не про любую стену можно сказать, просто встаньте с компасом и найдите, где север, в противоположном месте будет юг, значит, на 90 градусов от севера будет вправо, это будет север, это восток у вас, а влево это будет запад, все, остальные еще четыре направления определите уже дальше по логике. Угу. Я в эту таблицу свела на этот год все звезды, в каком направлении они находятся, в общем-то для новичков опять же характеристики этих звезд написала, какие хорошие, какие нейтральные, какие нормальные, ну то есть ненормальные, вот. то есть какие звезды, в общем-то вы можете все это посмотреть, эта таблица будет работать целый год, это вот чисто справочная такая таблица. И, опять же, если вот здесь по характеристикам звезд, вы понимаете, что если, например, вам нужна карьера и продвижение, то вам нужно искать какую звезду. Напишите, пожалуйста. Шесть, конечно, вот она, карьера и продвижение, да, шестерка. Вот. А девятка, в общем-то, привлекательность, быстрые деньги, да, это вот девятка у нас, как я уже говорила, звезда такая радостная. Давайте посмотрим теперь по секторам, я думаю, что мы разобрались, как найти сектора, разобрались, как, э, какие звезды у нас хорошие, не очень хорошие, да, здесь вот в таблице это все было, ну, я повторюсь в любом случае, ну, и помним, да, что у нас была такая сводная таблица, что северо-западный сектор у нас здесь пятерка на целый год, поэтому этот сектор у нас будет неблагоприятным целый год, запомните это, пожалуйста. То есть северо-западный сектор будет неблагоприятный с точки зрения летящих звезд целый год. И мы будем там корректор ставить на целый год. Что здесь может быть? Если вы используете этот сектор, что значит, что там у вас не туалет? У вас, например, что такое, если вы используете этот сектор? Какие важные у нас сектора? Входная дверь на северо-западе, да? спальня на северо-западе. Рабочий кабинет на северо-западе и кухня на северо-западе. Да? Вот, плита. В кухне плита на северо-западе. Вот это будет не очень хорошо. Да? Потому что вот у кого входная дверь. Будем корректировать. Угу. Спальня на северо-западе тоже не очень хорошо. Значит, нужно корректировать. Вообще, в идеале, как я уже сказала, да, то есть, что это? Ну, Пятерка целый год у нас, там пятерка ⁇ это самая негативная звезда в данном случае, да, то есть звезда император. То есть это могут быть потери денег, какой-нибудь с карьерой, там проблемы ну, с работой, с карьерой, обострение болезней, ухудшение отношений, то есть, ну, в общем, всякие- всякие во всех сферах жизни могут быть какие-то неприятности. Что нужно делать? По возможности не используем этот сектор весь год. Если у вас тут там входная дверь, конечно, вы ее будете использовать весь год, разумеется, да? тогда что мы делаем? Мы на дверь вешаем колокольчик, вот дверь на северо-западе, вешаем колокольчик. Я не поняла, у нас ведь, ведь годовая на северо-западе, а в, в этой таблице наоборот, а что наоборот у нас, что у нас наоборот здесь? На северо-западе у нас годовая пятерка написана, месячная, девятка. Что тут неправильно? Годовая пятерка, месячная, девятка. Что тут неправильно? Все здесь правильно. У нас сейчас с вами прогноз не на год, а на месяц. Поэтому мы учитываем, что у нас там в году и что у нас в месяце. Понятен этот момент, откуда эта таблица берется? Повесьте в любом месте, либо снаружи, либо внутри, неважно. Повесьте просто на дверь колокольчик, потому что колокольчик, он будет снижать действие вот этой «пятерки». И будет дробить вот эти неприятности, будет как бы одну большую неприятность раздробить на, на несколько мелких, потому что, например, если в машину сталкиваются лоб в это одна история, да, когда просто ее шаркнули царапнули, это другая история. Тоже авария, да, но это другая совершенно авария, и действие как бы другое, вот, ну и потери другие, да. Поэтому, если есть возможность, не используйте эту северо-западную секцию вот эту вот вашего дома весь год, если северо-западная комната, например, особенно если там какие-то пожилые мужчины живут, то вот, ну, бывает такое, да, уже пожилой папа, например, занимает северо-западную комнату. Точно его нужно оттуда переселить. Спальню тоже в другую комнату лучше перенести, даже можно в зале спать на диване, да, на это время, вот на этот год, потому что так вы себя защитите. Если пожилая женщина, то меньше, да, но если папы уже нет, вот, папы уже нет, например, а пожилая мама, да, тогда тоже может быть, то есть головные боли могут быть у нее, да, какие-то вот прям, ну, со здоровьем что-то может быть с головой, вот, поэтому лучше переселите их из этой комнаты хотя бы, ну, вот на этот год, да, куда-то в зал, там, можно спать, где-то еще или еще где-то организуйте спальное место. Соответственно, не берете и не даете деньги в долг, особенно если у вас вы спите вот именно там, в этой северо-западной комнате, либо дверь у вас в северо-западном секторе, потому что вы не сможете отдать и вам не отдадут. То есть, если вы взяли, то вы не сможете отдать, вам будет трудно это сделать. А если вы отдали в долг, то вам не вернут. Вот. Не рискуйте ни собой, ни деньгами, тоже рисковыми какими-то видами спорта, лучше не заниматься. Соответственно, с инвестициями тоже аккуратненько. Можете просто там 150 раз проверить, еще кого-то там ну, пригласить, консультантов для того, чтобы риски вот эти все уменьшить. Соответственно, мы не делаем активации весь год на северо-западе нашего дома. Весь год не делаем активации. Ну и используем средства коррекции. Как я уже сказала, даже если у вас в спальню, спальня где-то у вас в другом месте, но в эту спальню у вас дверь находится в северо-западном секторе этой спальни, тогда тоже на дверь спальни повесьте, пожалуйста, колокольчик. И в качестве корректора мы на северо-западе будем с вами использовать такое средство, как соль, вода, монеты. Делается как? Внимание, значит, вы берете литровую банку, либо трехлитровую банку, ну, в общем-то, литровую, в зависимости, конечно, от того, какая у вас площадь комнаты, но, в общем-то, литровую банку – это минимум. Насыпаете туда килограмм соли, обычной, такой вот крупной э, соли, и заливаете эту соль водой. Заливаете так, чтобы эта соль была полностью покрыта где-то, ну, вот ну, на два пальца, например, там высоты воды, да, вот поверхности соли соответственно эту банку с солью ставите на белую круглую тарелку не на квадратную не овальную белую круглую тарелку без рисунков и ну, пластик или, или стекло неважно да то есть просто на белую круглую тарелку и вот эту конструкцию ставите северо-западную комнату, в северо-западный северо сектор, северо-западной комнаты. То есть прямо в точку, чтобы попали. И вокруг вот этой вот э, банки э, кладете 6 желтых монет и 1 белую. Всем понятно, все успели записать? Опять же у нас... У нас на сайте все это есть, так что если вы не записали, не успели, не переживайте, это все вы сможете прочитать в статье. А можно тарелку алюминиевую круглую? но ну, если она белая алюминиевая, то можно. Но я как-то не, не, не, не знаю, чтобы были алюминиевые. Можно, конечно. Вокруг банки или в банку кругом? кругом Ольга пишет. Как? Можете и так, и так. Вот. Я просто кладу вокруг банки, потому что мне удобнее, чтобы не лазить туда в соленую воду. Вот и все. На какую высоту? Как правило, мы, как я уже говорила, мы где-то от 60, ну, от 50 сантиметров до метра на эту высоту, но там уже смотрите, как вам будет удобно. Угу. Специально купила белую круглую металлическую тарелку, Ольга, отлично, да. На какой срок? На весь год. С 4 февраля до конца следующего года. Ну, до конца года кролика имеется в виду, да? До 20, ну, примерно, до 20 января 2024 года. Поставьте на пол, вот что, ну, как сможете, еще раз говорю, как сможете. Тут нет уже никаких там особенных требований, поставьте как можете. Вот, на весь год. Воду надо доливать. Вот потом вода будет у вас испаряться, Соответственно, у вас будет, ну, как бы ваша банка тоже обрастать вот этой вот солью, поэтому там руками ничего не трогайте, можно порезаться, но воду надо доливать потом. Ну, увидите, как она будет испаряться, будете доливать. Если северо-запад попадает в комнату, где стоит стиральная машина, так. при работе вибрация будет тревожить пятерку? Ну, нет, так не работает это, не работает так. Ну, вы же не будете стиральную машину переносить в другую комнату. Ну, поставьте ее куда-нибудь в зал, да? Ну, это же глупо. Поэтому тут как бы исходим из, из реалий. Крышкой банку не закрываем. На работе в кабинет прилетает пятерка года. Нейтрализация соль, вода, монеты достаточно или добавить музыку ветра? Ну, я думаю, что соль, вода, монеты – это, в общем-то, классическое средство, поэтому достаточно. Если у вас в северо-западном секторе северо-западного вашего кабинета еще и дверь, тогда на дверь колокольчик хорошо повесить, либо музыку ветра повесить. Вот. Гаражи оставить можно. Зачем вам гаражи? Вот скажите мне, зачем вам гараже? Так, друзья мои, еще раз, вы не создавайте себе сильно проблем. У них и так больше, чем Достаточно, да, поэтому если вы еще будете запариваться про гараж, еще там про туалет или еще про что-нибудь, у нас гараж входил вот в эти важные сектора нашего дома, про которые я говорила, вот они у нас здесь, где здесь написано гараж. Так, разобрались мы с этим сектором северо-западным, идем дальше. Ну вот э, здесь опять же картина Маковского э, "Убийство лжедмитрия», лже да, то есть, которая была написана в 1906 году. Э, ну, вот здесь я, конечно, сомневаюсь в, в, в той дате, которую я поставила, потому что разные почему-то были в разных источниках разные годы на ну, были написаны. Но тем не менее, э, вот, вот такая история, да, как бы краул-краул. Вот, и здесь. Фигура такая, это Марина Мнишек. Шесть желтых монет и одну белую. Вот семь монет должно быть. Угу. Лариса, на какой вопрос я должна ответить? Ну, про северо-запад я вроде все рассказала. Если вы напишите вопрос, стараюсь ответить. Ну, я сейчас уже не найду вопрос ваш, да, просто времени много занимает, но уже время 10 час по Москве, да, люди у нас еще здесь с Владивостока, кто еще, у них там 3 часа ночи, поэтому, от а цветы с подоконника убрать с северо-запада нет, не нужно, убирать ничего, мы просто добавляем средства коррекции. Так, ну, в общем... Кому интересно получить ответ, напишите еще раз, значит, еще раз напишите, не стесняйтесь, я увижу, отвечу. Но на все вопросы еще раз говорю, я не, просто не способна сейчас ответить, потому что иначе мы будем сидеть до утра. Вот. Если плита на северо-западе, еще раз, это нехорошо. Следующий сектор. Вот вам посмотрите, значит, какая концепция, какую я вам концепцию проповедую. Не концентрируйте внимание на негативных секторах, на неблагоприятных секторах, концентрируйте внимание на благоприятных, друзья мои. Вы можете проводить там больше времени, и зачем вам тогда знать, ну и зачем вам какие-то неблагоприятные сектора, например? Вот проводите больше времени в хороших благоприятных секторах. Это самое лучшее, что будет возможно. Из, самое лучшее из возможного. И вот северный сектор у нас в следующем месяце будет очень благоприятный. Он вообще весь год благоприятный, но в этом месяце вот он-то очень, очень благоприятный. Он подходит для запуска нового проекта. То есть если вы, вот у вас планов запуск нового проекта, делайте это из северной комнаты или из северного сектора вашего дома. Для обучения, сидите там, изучайте курсы, для творчества, для вечеринок разных, для новых знакомств. Если у вас такой вопрос стоит, поиск какого-нибудь возлюбленного, да тогда делайте это из северного сектора вашего дома. То есть ставьте туда кресло, берите туда ноутбук и вот, или телефон, и вот обновляйте на сайте знакомств объявления, звоните своим потенциальным женихам или там невестам, звоните своим знакомым говорить что вы хотели бы познакомиться то есть занимайтесь этим вопросом в северном секторе и также это хорошо для продвижения опять же если вы хотите э, сделать карьеру как бы через ваши знания то это тоже очень хороший сектор вот очень хороший сектор и что хорошо то есть как можно больше, используйте времени, как можно больше времени используйте вот, этот, вот эту северную комнату, либо северный сектор. Можно здесь спать, можно здесь работать, как бы делать активации здесь очень хорошо, даже длительные активации можно делать. Соответственно, только нужно следить за расходами на удовольствие, чтобы ваш не пострадал бюджет, потому что если вам захочется поучиться вы можете там купить один курс, другой курс, третий курс, или, например, макромы вы занимаетесь, да, то, есть выпуском, то вы тоже будете скупать там ниток целую тьму, и, в общем-то, как бы бюджет здесь может пострадать, да, потому что вот эти вот ваши удовольствия, получение удовольствия через хобби, через какое-то ваше творчество, оно может вас захватить, и, в общем-то, вы можете много денег потратить. То есть какой-то лимит просто себе выделите на это. И придерживайтесь вот этой сметы ваших доходов, расходов или как сметы. Ну да, вот придерживайтесь сметы на февраль и, соответственно, все у вас будет хорошо. То есть просто контролируйте это. Ну и вот опять же картина Константина Маковского Сваха, Тут это вот с новыми знакомствами, это тоже связано. Поэтому выходите в люди, знакомьтесь, развивайте своей сети, опять же, из северного сектора, то есть это все, вот эти энергии будут способствовать такому виду деятельности. У меня на севере ванна, кладовка и туалет, придется больше лежать в ванной, но у нас другой есть сектор хороший, правильно, у нас есть западный сектор, на западе что-то у вас другое, значит. Как написать на почту учителю? Именно Татьяне Лили пишет. Пишите на, в ответ на любое письмо ваш, ну то есть ваш вопрос, пишите в ответ на любое письмо от Натальи Пугачевой. И вот вы сегодня получили письмо с приглашением на вот этот вот прогноз. Вот в ответ на любое письмо пишите, он попадает у нас к нашему продюсеру Елене. Она уже там специалистом и мне в том числе пересылает адресно. вы можете прямо написать для Татьяны Смирновой. Вот. А, угу. Следующий сектор северо-восточный, здесь у нас двойка месячная, у нас годовая там семерка, а двойка месячная. Комбинация не очень хорошая, вот, потому что семерку мы помним, что она такая звезда скандальная, да? и здесь могут быть даже скандалы между матерью, ну, то есть старшей женщиной и, допустим, сестрой младшей, самой младшей сестрой, да? ну, вернее, между сестрами, младшей сестрой и, в общем-то, и матерью, да? вот такими младшими, как бы молодыми женщинами и старыми, старыми женщинами, да? вот такие вот как бы там мать с невесткой, вот, ну, то есть разница в возрасте, где большая такая, вот, поэтому э, постарайтесь не включаться в эти события, да? то есть знайте, что, в общем-то, энергии пройдут, а осадочек останется, поэтому не конфликтуйте, старайтесь как-то уходить от этих конфликтов, и не обращайте внимания, если на вас вот эти старшие женщины будут нападать, вот, потому что, э, как бы здесь, вот еще раз говорю, такая ситуация, э, надо понимать, что это просто ситуация, вызвана вот этими энергиями месяца. И может быть также торможение некоторые, да, то есть захочется, в общем-то, линца появится такая, захочется что-нибудь отложить куда-нибудь, так, долгий ящик, вот, и это может привести, опять же, как ссоры могут привести к потере денег, то есть вот что-то вы там рубанете с плеча и уйдете из бизнеса, например, или как-то вот там с работы, в общем-то, это может быть такая ситуация, или, например, дело закончится вообще судебным процессом, то есть вот эти вот раздоры могут вырасти до судебных процессов, потому что ну, как бы такие вот энергии, да, поэтому не включайтесь, вот семерка, она у нас такая коварная, и могут быть болезни горла, легких, то есть тоже следить нужно за состоянием здоровья, потому что февраль, в общем-то, деваться нужно по погоде, чтобы не простудиться, потому что болезни легких горла здесь возможны. Контролируйте эмоции, не поддерживайте конфликтные ситуации, запасайтесь валерьянкой, успокаивающими, чтобы они всегда были у вас под рукой. Можно какие-то техники изучить в интернете, тоже они есть, такие вот, которые нейтрализуют негатив. Увеличьте сроки исполнения каких-то проектов либо задач, потому что вот ленца появится, да, и вам не захочется что-то делать, Поэтому просто, если вы понимаете, что вы используете вот этот вот сектор северо-восточный, соответственно, нужно увеличить сроки каких-то, ну, даже ремонт, если вы, например, собираетесь сделать, да, и планируете его сделать за неделю, то за неделю вы не сделаете, да, то есть вот нужно увеличить сроки исполнения. Ну, и, конечно, строго придерживайтесь расписания, чтобы не накопить несовершенку, то есть если вы строго привязаны к каким-то срокам, ну, по работе, например, да, то у вас какие-то есть сроки сдачи, то, конечно, вам нужно прямо себя пинать, то есть, Смотрите, заглядывайте, составьте жесткое расписание и прямо вот следуйте этому расписанию, иначе на самом деле вы сорвете что-нибудь, и опять же это коснется, вас накажут, премии лишат, да, или что-то такое. То есть сорвете сроки, соответственно, не получите денег. Вот. Корректор может быть какой-то. Какой? Просто сосуд с соленой водой. Ну, сразу говорю, что от семерки на самом деле очень сложно. Вот сосуд с соленой водой мы пишем, да, от семерки, но э, от семерки сложно очень, э, как бы, семерку сложно нейтрализовать. То есть ее можно нейтрализовать только осознанностью. То есть вы понимаете, что вас вот это вот будет подмывать, подмывать вот это вот, провоцировать на скандальчик какой-то, да, то есть сдерживайте себя, может быть, это будет не очень легко, но тем не менее, в общем-то, осознанно подходите к этому вопросу и вот со сроками тоже нужно быть осознанным. И э, вот от двойки мы э, ставим тыкву вулу. у нас очень хорошая тыква вулу есть на сайте, опять же, э, в нашем магазине, в интернет-магазине, поэтому можете приобрести и э, Прекрасная тыква такая, которая прям очень красивая, и она самое главное натуральная, да, потому что, в общем-то, я рекомендую тоже, продают сейчас овощи в обычных магазинах продуктовых, и вы можете приобрести вот такой формы тыкову. тыковку, она продается, ну и, собственно, поставить ее как в качестве корректора, и другое дело, что она будет постепенно там, но они, в принципе, долго стоят, вот, и... Она постепенно, конечно, там будет усыхать или подгнивать, да, и вот тогда ее нужно будет менять. Но на месяц вам хватит, поэтому можете вот так пойти по этому пути. Если на северо-востоке спальня, можно подкрывать металлическую вещь, положить на месяц. Нет, нельзя. Вот... А металлические тыквы углу с китайскими символами работают? Работают, конечно. Размер тыквы не имеет значения. Ну, понятно, что, конечно, если у нас там комната как там, метров сто, да, то, конечно, наверное, маленькая тыковка будет маловато. Ну, тогда поставьте ее, по крайней мере, рядом вот где-то с важным местом, где вы сидите, например. Или сидите, или спите, в общем-то, рядом с, ну, с тем местом, где вы находитесь. Вот, крышечку открывать на тыкве. Ну, вообще, вот если вы покупаете такую сувенирную, конечно, там крышечка не открывается. Вот. А если в магазине покупаете, то да, срезаете вот эту вот верхушечку, и тогда просто чаще будете ее менять. Я, и, теперь я понимаю, почему у бабушки под кроватью тыквы лежали. Да, может быть. Угу. Так, если входная дверь, ну то же самое, да, если входная дверь, мы ничего не можем с этим сделать, только вот либо поставить тыковку, говорю, либо если у вас семерка, значит, на двери, то годовая семерка, да, то есть обращайте внимание на то, чтобы вы ну, как-то вот опять же реагировали на какие-то провокации такие словесные, может быть, потому что это со словами все связано, со словами все связано, с разговорами, да, со ссорами какими-то. На сплетни не реагируете никакие. Вот, потому что могут сплетни прийти. Вот. А, ну, если плита, то же самое. Значит, поставьте тык в углу. Вот. Поставьте тык в углу туда, в качестве корректора. Ну, и опять же про лень, да, вот здесь вот Питер Брегель, тут э, часть картины его, которая лень описывает. И э, тут, конечно, персонажей очень много, но, в общем, все они связаны как раз вот. То есть это порог, да, то есть это вот порог, лень это порог. И вот Питер Брегель, он его описал то есть <к nell'> можно посмотреть, разглядеть, по увеличить и разглядеть, или найти в интернете, конечно. А, следующий восток, сектор. А, здесь у нас годовая двойка, тоже сразу вспоминаем про тыкву-гулу, да, которую мы здесь можем поставить на целый год на востоке. И месячная шестерка. Ну, шестерка с двойкой, на самом деле шестерка, она как ну, двойку вот эту вот она немножко снижает как бы ее негативность этой двойки, она снижает шестерка. И тем не менее, в общем-то, вот в этом секторе такие вот тоже есть плюсы, есть и минусы в этом секторе сейчас, да, вот именно месяц тигра. Почему? Потому что шестерка хорошая звезда, белая, да, и она нам дает дисциплину, она дает нам возможность построить карьеру. И если у вас вопрос стоит о работе, о поиске работы, например, тогда вы делаете это из восточного сектора, потому что здесь нужно смотреть на приоритеты. Понятно, что двойка не очень хорошая, звезда, но тут, если у вас как бы вы ищете работу уже год, да, например, не можете найти, тогда вам нужно следовать за шестеркой. И вы тогда садитесь вот в этом восточном секторе и начинаете искать объявления, начинаете размещать резюме, то есть из этого сектора. Но в любом случае, опять же, если вы используете этот сектор, то есть двойка также будет давать вам какое-то торможение, какие-то вот такие негативные, может быть, там появятся какие-то болячки обострятся, может быть, может быть, насморк какой-то появится, да, то есть, вот, как бы это такие вот э, э, энергии торможения, скажем так, да, поэтому, может быть, не захочется вам вот сначала вроде такой рвение есть, да, потом раз вот оно потухло в конце месяца, к концу месяца, поэтому э, есть как бы здесь и плюсы и минусы, да, поэтому могут быть вот болезни живота, задержки в делах, но можно решить какие-то карьерные вопросы, особенно с поиском работы, вот. То есть делайте это из восточного сектора. Ну и вот здесь я нашла такую интересную картину Николая Богданова, запоздала называется. То есть видите, девушка пришла, наверное, откуда-то с ночных бдений с молодым человеком, а ее мама вот тут смотрит на нее так, да, укоризненно, то есть опоздала. Мама уже все дела переделала утром, девушка только появилась. Ну, в общем, мы используем, как я уже сказала, в восточном секторе тыкву гулу на целый год. Можете прямо вот ее ставить там и, соответственно, размещайте ее в любом виде. Либо вот металлическую, небольшую, как сувенир, либо покупаете в магазине и просто будете почаще ее менять. Ольга, ну вы каждый раз спрашиваете, как мы смотрим, я же уже рассказывала, как мы это смотрим, тогда переслушайте, хорошо? Ничего не поменялось, с предыдущего месяца ничего не поменялось, метод все тот же самый, смотрим одинаковый из центра квартиры. Следующий сектор, юго-восток, годовая тройка, месячная семерка, опять про семерку говорить долго, наверное, уже не буду устанавливаться, да, потому что семерка, опять же, звезда сор. Ссоры, скандалы, травмы, кражи, потери денег, суды, проблемы в отношениях. То есть это вот в этом секторе. Поэтому сектор неблагоприятный. Единственное, что с этим, с помощью этих ссор и вот таких вот как бы проблемных, создания проблемных отношений, отношений можно все-таки зарабатывать деньги. Вот, и поэтому как бы... Я бы все равно здесь корректировала, да, вот этот сектор, вот эти негати... энергии тройка, она такая вот бурлящая, вот, и здесь тоже может быть доведено дело до суда, да, вот тогда ну, бурные бурные ссоры какие-то, чуть ли не с мордобоем, вот, поэтому контролируйте ваш гнев, не рассказывайте о том, что покидаете дом надолго, и не выкладывайте, если вы куда-то уезжаете, не выкладывайте там красивые фотографии откуда-то, да, чтобы понятно, что вы далеко и где-то надолго, чтобы не провоцировать людей, которые могут просто заняться грабежом, вот. И, конечно, нужно следить за тем, что вы говорите, потому что, я говорила, семерка, она, в общем-то, требует такой осознанности, поэтому будьте внимательны и осторожны, потому что ваши слова могут перебрать, и могут ваши слова то что вы даже не вкладываете никакие смыслы в эти слова в общем-то найти такие смыслы да которые вернуть против вас поэтому тоже это все может закончиться не очень хорошо ну и не ешьте жирной пищи чтобы не напрягать печень не желчный пузырь вот, потому что это тоже важно и как бы проблемы со здоровьем, чтобы не возникли проблемы со здоровьем, потому что когда мы если гневаемся, особенно вот, да, вот это может, во-первых, сам сектор, он деревянный у нас такой, да, и тройка здесь, она отвечает как раз за эти органы, и плюс еще вот эта вот гневливая такая звезда, она как раз может спровоцировать вот эти вот проблемы с печенью, проблемы с желчным, и в общем-то, еще если наложить вот эту вот пищу жирную такую, да, или каким-то может быть алкоголем там, зло потребить то, что тоже возможно в этом секторе, провокации будут такие, да, вам захочется что-нибудь выпить лишнего, вот, тогда это тоже может спровоцировать болезни печени и желчного пузыря. Ну, и вот Караваджи, корзина с фруктами, 1596 год, вообще Караваджи, когда я видела выставку, у меня, конечно, потрясли совершенно вот эти вот его картины, ну, и что тут интересно с ним, что он создал очень большое количество картин, очень большое количество. И оказывается, он умер всего в 38 лет, а количество картин потрясает, потому что такое количество картин можно было написать только, наверное, лет за 90 в жизни. Вот. И он был в 2014 году, перезахоронение было в Караваджа. он в этом же городе, где он умер, но его перезахоронили уже с почестями, там разбит парк, и, соответственно... Ну, в общем, выдающийся художник, несмотря на все его э, закидоны, да, когда он в тюрьме сидел и там и пьянствовал, и буйствовал, и дрался, и убийства на его руках. Ну, в общем, гениальный художник, и причем вот от такого большого количества картин не сохранилось ни единого эскиза, то есть такое ощущение, что он писал вот просто без черновиков, а прям вот на полотно. Это, это вообще фантастически совершенно, потому что у художника, как правило, они там композиции подбирают каких-то людей, или каких-то находят образы какие-то, да, то есть и модели каких-то находят. В общем, у него ничего этого не было. И, и у него, конечно, тоже вот есть картина, когда он прям взгумированный труп даже вложил вот в руки вот этих моделей, и когда они отказались позировать ему, да, говорят, что мы не будем это делать, он, он их, в общем, так напугал, что они согласились. Ну, в общем, такой интересный персонаж, поэтому, ну, фантастические совершенно, вот у него есть натюрморты, и считается, что он первый начал писать натюрморты, то есть от, с него вот пошел вот этот вот э, ну, как бы жанр, да, в, ну, да, жанр вот. у художников. Корректоры какие? Корректоры мы здесь используем только, э, либо если мы корректируем тройку, то нам нужно использовать какие-то свечи. Вот свечи, да, не написала, к сожалению, забыла. Вот, нужно использовать свечи. Вот. А семерку мы корректируем только вот осознанностью. Ну, свечи здесь тоже подойдут, в общем-то, но тем не менее вот осознанностью просто... Обращайте на это внимание, что не нужно, вот, ну, пользуйтесь теми рекоменда... рекомендациями, которыми, которые я вам сказала, и осознавайте, что, в общем, не нужно вступать вот в такие э, дебаты, да, и, которые провоцируют какие-то конфликты. Свечи любого цвета, абсолютно любого цвета, размера, там, из церкви, не из церкви, неважно. Вот. Следующий сектор. Да, зажигайте их примерно раз в два дня хотя бы какие-то, может быть, час, вот так вот, да, час на час зажигаете раз в два дня. Южный сектор. Южный сектор благоприятный, но здесь тоже есть нюанс. Тем не менее, все равно он, считай, благоприятный, вот такой вот как бы по большому счету. Потому что здесь годовая восьмерка, месячная тройка. В общем-то, эта комбинация, она не, не хороша для детей, особенно для мальчиков, и... Если у вас там детская какая-то комната, да, на юге, тогда вот девочек можно там оставить, мальчиков лучше оттуда переселить на это время, на февраль. Комбинация хороша, опять же, потому что дает увеличение дохода, помогает, как бы, опередить конкурентов в любой области, да? может принести дополнительную работу, но и болезни суставов, и плохо для детей, да? то есть вот таким образом, поэтому... Если у вас есть какие-то хронические, вот, например, заболевания суставов, то лучше не использовать эту комнату южную, где-то в другом месте находиться. Ну, то есть имеется в виду для сна, там, для работы, ну, то есть долгое время, например. Вот. А так с точки зрения вот дополнительного дохода, например, потому что восьмерка, она дает как раз вот деньги, да? то есть здесь может быть дополнительный доход, это хорошо, для денег это хорошо. Вот, то есть в целом сектор хороший для работы, для денег, ну, вот не подходит э, детям, мальчикам, и вот если у кого-то есть болезни суставов. То есть расположите в этом секторе кровать, в общем-то, если вы одиноки, то тоже можно встретить, кстати, э, ну, потенциального жениха, да, назову это так. Вот, расположите в этом секторе учебный стол, чтобы улучшить способности к обучению, Спите в южном секторе, если вы хотите освежить чувства между супругами, тоже, в общем-то, хорошо. Ну и, конечно, вот рабочий стол, чтобы, опять же, и обучение было, и, с, как бы, и работа, да, то есть дополнительная работа. Ну и на картине Петра Кончаловского тоже мы видим семейный портрет, и тоже видим какой-то тут станок. В общем-то, люди как бы работают дома дополнительно, да, зарабатывают что-то, какие-то деньги. Вот, поэтому сектор неплохой, скажу так. Сейф сюда поставить, ну, в общем-то, это месячный, ну, на целый год, если да, тогда надо тоже подбирать на восьмерку, тоже можно поставить сейф, вот, и подбирать, подбирать нужно тогда благоприятную дату, вот. а на месяц, в общем-то, сектор неплохой, скажу так. Ну, и сектор юго-западный, да, то есть пятерка у нас здесь месячная, здесь пятерка месяца, соответственно, тоже сектор, единица у нас там годовая, но пятерка прилетела, испортила весь всю картину испортила весь сектор. Соответственно, потери денег, травмы, аварии тоже это, в общем-то, все свойство на пятерке. Да? И также не используем эту юго-западную комнату. Если у вас некуда переехать, это также к северо западу относится вот эта рекомендация, если у вас некуда переехать, ну то есть некуда там спальню перенести куда-то куда другое место, тогда отодвиньте свою кровать вот из юго-западного угла юго-западной комнаты. Если вы в северо-западной комнате, то же самое. Из, кровать отодвиньте из северо-западного угла северо-западной комнаты. Куда-то найдите другое место. Чтобы, то есть, вот в этой точке у вас прямо, вот вы не находились в этой точке. Ну, соответственно, опять же, если здесь если вы умеете, имеете хронические заболевания, если беременность, то тоже в пятерке мы не спим, ни в годовой, ни в месячной. Повесьте на дверь металлические колокольчики, если у вас юго-западная дверь, да, если дверь входная в юго-западном секторе. Также, если в юго-западном секторе спальни дверь находится, то тоже повесьте металлический колокольчик. Также не берите, не давайте деньги в долг, не подписывайте документы в юго-западном секторе офиса, например, или дома в том числе. Ну, не делайте активации. Вера, куда на год повесить музыку ветра? Я с музыкой ветра вообще не работаю, я работаю с колокольчиками, вот, потому что музыка ветра – это такое напряжное дело очень. Это надо всегда, чтобы они звонили как-то, и для меня это напряжно. Поэтому пятерки тоже можете музыку ветра повесить, если вам это удобно, можете повесить на дверь или там рядом с дверью где-то. В общем, можете использовать. Также здесь корректор устанавливаем соль, вода, монеты на месяц тигра. Только на месяц в этом секторе, в юго-западном. Ну, и здесь Иван Ивазовский Черное море. В общем-то, 6 тысяч картин. 6 тысяч картин, представляете только вдумайтесь. 6 тысяч картин написал Ивазовский, но Он, правда, прожил очень долгую жизнь. Маринист, да. И вот, конечно, это фантастическая цифра, на мой взгляд, совершенно невероятная цифра. И вот море у него всегда было разным. И вот Черное море здесь на, написано вот эта картина, она как бы является его вершиной что ли. Именно показывает море. Конечно, это прям вот как будто оно живое. Да, он гений, это правда. Как будто оно живое. Это же невероятность совершенно. Впечатление оставляет. И напоминаю, да, что в месяц тигра мы на юго-западе тоже активации не делаем. И западная комната 6.1, это очень хорошая комбинация, опять же, дает дисциплину, хороша для, опять же, да, хороша для карьеры, для обучения, для новой информации, для получения наград, то есть очень благоприятный сектор. Также в этом секторе мы можем что делать? Искать работу, точно так же изучать всякие курсы, да, находить благородных людей, расширять связи, в том числе мы можем найти где-то партнера делового, например. Вот. И, соответственно, мы можем здесь проводить и длительные активации, и на двух часовке активации, то есть очень хороший сектор для активации в этом месяце, в ти... ну, месяц тигра в этом месяце, очень хороший сектор. Вот, поэтому здесь хорошо работать, здесь хорошо спать, здесь хорошо проводить много времени, даже сидеть там книжечку читать или телевизор смотреть, это здесь все очень-очень хорошо. Вот, ну и здесь опять же в тему Ивана Крамского картина за чтением портрет Софьи Крамской, это портрет его жены, которая была его музой, которая его вдохновляла, которую он очень любил, вот, красивая женщина просто Портрет просто сказочный, на мой взгляд. Вот. Мы с вами прошлись по всем. Даже несмотря на то, что на востоке тайсуй, можно сидеть на западе. Конечно, можно. Просто вы отвернитесь от востока. Вы же на западе можете открутиться на 180, ой, на 360 градусов. Отвернитесь от тайсуй, не смотрите ему в лицо. Смотрите куда-то в другую сторону. Сектор и направление, это же разные вещи, правильно, Наталья? Да, портрет как фото, супер, правда. Так, друзья, мне э, слайд про Запад, пожалуйста. Мы здесь не говорим про расселение звезд, это совершенно другой метод, да? И, ну, как он ни другой, он, конечно, все про летящие звезды, да, но просто метод сейчас, ну, сложный. Если вы его не знаете, да, если вы, как бы, про расселение звезд мы будем приходить, если вы его не знаете, будем обучаться как раз на курсе фундаментальной фэншуй, Сейчас мы не сможем его просто сейчас, как бы, рассказать, вот. А просто смотрите, еще раз говорю, из центра дома. Вы определяете направление по компасу и видите, какие у вас есть там комнаты, либо части комнат. Соответственно, их используйте. Ответьте, пожалуйста, как учитывать звезды, если комната попадает в несколько секторов, Татьяна. Еще раз, у нас, я вам сейчас скажу, что правило есть такое, одна комната, одна звезда. Это относится вот как раз к предыдущему вопросу, тема расселения летящих звезд. Тема непростая, мы сейчас ее с вами рассмотреть не можем. У нас есть по летящим звездам, опять же, если вы, вот не помню, мы давали эту тему или не давали, у нас есть записи роликов по годовым летящим звездам, и там мы этой темы касались. Вот я не помню, вот подробно мы касались или не очень подробно этой темы, но, в общем, можете пересмотреть ролики на YouTube по летящим, просто, ну, по летящим звездам, про каждую звезду там мы говорили, и, в общем-то, эти методы там тоже... По-моему, мы собирались, по крайней мере, касаться этой темы, а уж касались или нет, я уже не помню. Вот, ну, в общем, в любом случае, приходите тогда на курс к нам по фундаментальному фэн-шуй, мы там будем заниматься звездами, поэтому вы там все это узнаете. Просто сейчас не представляется возможным это рассказать. У меня зал большой, там... Э по, по Севера север, по, по ходу, наверное, Севера и северо-запад, как тогда? Еще раз говорю, мы сейчас не сможем, Вера, рассмотреть эту тему. Вот Лена бросает вам ссылочку на как раз фундаментальный фэн-шуй. Приходите, мы там будем рассматривать. У нас вообще есть курс по летящим звездам отдельно, его можно приобрести в записи. Это вот первое. Вы можете также написать Лене запрос на приобретение этого курса. Вот там мы прямо с нуля, и вот все, про летящие звезды только. Но у нас есть еще и курс, вот сейчас ближайший, прям 12 февраля начинается. Это как раз фундаментальный фэн-шуй. Принципы, вы все узнаете, там много формул, мы там с вами будем много о чем говорить, прям классический фэн-шуй. И в том числе мы будем говорить про летящие звезды. Вот, поэтому приходите. Не позволяйте себе то, чего вы не знаете, остановить вас от того, что вы узнали сейчас, от применения того, что вы узнали сейчас. Понятен момент. Тогда зачем вот это все слушать? Да? Если вы задаете вопрос вы и там вы думаете, что вот без этой информации вот это невозможно применить. Возможно. Понятен момент. Поэтому еще раз говорю, не позволяйте тому, чего вы не знаете, применить то, что вы уже знаете. Так, давайте я вам э, сейчас расскажу, уже время позднее, расскажу активации. В общем-то, это бонус для наших участников сегодняшней встречи. И вы можете сделать активацию, это активация по цементу Дунзя 29 января, то есть уже завтра, в час собаки, направление в запад э, будет Структура «Зеленый дракон» поворачивает голову. Вот кому нужна работа, кому нужна карьера, кому нужно продвижение какое-то, можете сесть вот завтра в этот западный сектор в час собаки и, собственно, заниматься теми делами, которые соответствуют вашей задаче, ну, например, резюме рассылать или там просматривать резюме, да, или какие-то вот планы строить карьерные, или там какую-то презентацию готовить себе. То есть вот вы можете это сделать в этом секторе. То есть зеленый дракон поворачивает голову, это медленный старт и стабильный прогресс. Это очень хороший, хорошая активация для карьеры. Очень хорошая активация для карьеры. Здесь нужно, конечно, лучше здесь прогулку. Конечно, лучше прогулку. Вот, сидеть, если спиной заниматься в этом секторе, то это как бы вам еще нужно, то есть пожелание запустить, да, но мы здесь никаких активаторов не ставим, то есть мы прям вот либо сидим, занимаемся, либо вот идем в прогулку, вот. Так, козы в пролете, да, точно? Я могла перепутать, не написать, завтра какой день, сейчас секундочку я посмотрю. Потому что у меня бывает, что я забываю написать, кому не подходит. Сейчас одну секунду. Так, у нас завтра 20, 29, да? Января. Нет, у нас не козы в пролете, а змеи. 29 января. Вот чувствую, что что-то не то написано. Так, 29-е, да? Правильно? Змеям нельзя. Да, змеи в пролете. Вот правда, вот уже <coughs> девочки написали выше. Потому что у меня бывает, что я забываю вот сюда посмотреть и пишу неправильно. А, да. И а, следующее тоже, значит, 30-е число у нас получается, кто не змей, а лошади, да? 30 числа. Нет, крысы, крысы. Крыса значит лошади, правильно. Для тех, кто не обезьян, а лошади в пролете. 30 числа лошади в пролете. Час петуха, значит 30 число, час петуха. Не подходит лошадям. Тоже запад. Вот здесь мы год, год учитывая. Не подходит для тех, кто родился в год змеи. И вот 30 числа в год лошади. Здесь у нас активация трех генералов на западе зажигаем свечу на два часа и вот она у нас горит это активация для денег ну и признак активации какой здесь придут или пройдут 35 домохозяек либо замужних женщин либо пролетит стая птиц то есть вот такая ну замужние женщины домохозяйки это понятно ли с они идут ли сумками какими-то да или такая стайка ну и это уже понятно что не 17-летней девочки вот у меня змея. Ну, вот, значит, используйте 30-е число, 30-е активации. Вот у генералов – это тоже очень хорошая активация, полезная штука, любимая мною. Да, нет, вот здесь, смотрите, 29-го вы гуляете на запад, да, 29-го вы гуляете на запад, гулять лучше. Как вы гуляете 29-го? Да, как вы гуляете вы выходите из дома или с работы или где вы в каком-то месте находились и идете в западном направлении 20-30 минут лучше 30 то есть идете прям конечно не по прямой то есть вы идете соблюдая все правила движения до да, переходите дороги тоже в установленных местах они а не, не бросайтесь под колеса машин вот но Точка, вот когда вы придете куда-то через полчаса, вот эта точка вашего финиша, она должна быть на западе от точки старта. И там вы останавливаетесь на 10 минут и просто стоите, как бы усваиваете энергию вот эту вот. Ну, постояли, все, отключились, пошли дальше по своим делам уже. Кто домой, кто там гулять куда, в общем, неважно, куда. Кто куда. Вот, и когда вы идете, ну, не, не обратно уже, когда вы отключились, да, вот когда вы идете в направлении вот это вот, в западное направление с точки старта, вы, конечно, думаете как раз вот о ваших целях, да, то есть если ваши цели, эти цели должны быть у вас связаны с карьерой, с работой, с деньгами, да, то есть не с отношениями, не со здоровьем, а именно вот именно с такими карьерными целями, скажем так, да? доходными карьерными целями. Если я с работы пришла, можно сразу зажигать свечу. Это вот про 30 число вы говорите, да? Про 30 число. С 17 до 19. Да, как пришли с работы? Вот если вы попадаете вот в этот промежуток времени, допустим, вы пришли в 6 часов, например, вечером с работы, зажигайте свечу. То есть нужно попасть вот в этот определенный период времени с 5 до 7 часов. Вот, с 5 до 7. Угу. Да, поездка в этом направлении в течение одной-двух часовки тоже активация, да. да. А 29-го это вот написано в час собаки с 19 до 21. Угу. Все объяснило, да? То есть здесь мы гуляем. 30-го числа мы жжем свечу дома. Угу. Так. ну что, друзья, мне остается только пожелать вам хорошего фэн-шуй на весь месяц деревянного тигра, пожелать вам успехов, ну и всего-всего самого наилучшего. Огонь должен быть живой, конечно, электрическую свечу можно поставить, но лучше работает живой огонь, то есть свечки обычные, такие на два часа вот такой таблетки хватает прям вот за глаза, маленькие такие вот, которые быстро сгорают. Спасибо вам за то, что вы были с нами так долго, поэтому всем пока-пока. Приглашаю еще раз, вот здесь у нас Лена выставила на ссылочку на курс на фундаментальный фэн-шуй. Мы уже набрали практически весь курс, то есть, ну, больше мы как бы не будем его предлагать, там, если только желающие будут с наших уже потоков других. Вот, а, курс набран, но вот сейчас, раз уж мы про это заговорили, да, то есть такая вот у нас получилась история, хочу вам рассказать, вот тоже Наташа просила рассказать немножко, что мы будем, чем мы будем заниматься, это классический фэн-шуй, то есть это прям формулы, э, и для такого долгоиграющего фэн-шуй, и это для быстрых, для получения быстрых результатов формулы, то есть мы научимся это все делать, с вами настраивать фэн-шуй под наши задачи, у каждого, конечно, они свои, да. И здоровье кого-то интересует, кого-то личная жизнь интересует, кого-то деньги, кого-то обучение, кого-то еще что-то, карьера. То есть мы все это с вами рассматриваем именно классическими методами. И, конечно, туда же будут входить блок вот по летящим звездам, потому что без этого нельзя. Да, как бы без этого нельзя. Поэтому переходите по ссылочке. Там есть рассрочка, если кто не знает. У нас есть рассрочка, поэтому Лена вам эту рассрочку предоставит и вы обсудите, и, в общем-то, приходите, будем рады вас видеть, то есть курс уже начинается скоро, вот, и курс фэн-шуй у нас еще, приходите на э, активации фэн-шуй, ну, с точки зрения вот фэн-шуй, да, курс фэн э, у нас 2 и 3 числа будут э, открытые мастер-классы по активациям фэн где мы тоже будем приглашать вас на вот на другой курс фэн-шуй, который будет связан с активациями где вы тоже вот про согревание денежной звезды, про вталкивание денег, про вталкивание людей, там, про романтику, про деньги. Ну, масса будет всяких интересных фишек, масса будет интересных активаций, как их делать, как рассчитывать, вы научитесь их рассчитывать. Вот. Оксана пишет, спасибо большое, отличная информация даже для чайников. Спасибо вам за то, что вы были с нами. А скажите, пожалуйста, а будет ли курс по водным формулам, Марина? Вот все его просят, этот курс по водным формулам. Тут проблема, знаете, в чем? Что надо выходить на местность с этими водными формулами. То есть сейчас это проблематично на самом деле. Вот, поэтому... Поэтому вот так. Татьяна, в рассылке было заявлено, к кому прилетит Красный Феникс, он пишет, это вот на сегодняшнее мероприятие на наше, Красный Феникс. Или что? Я просто не видела письмо. А, вот Наташа рассказывала, вот, да. Угу. Хорошо. Ну вот, друзья, еще раз, переходите, последний раз предлагаю, да, то есть переходите по ссылочке, записывайтесь, просто вы можете сделать сейчас заявку, Выяснить еще, может быть, программу посмотреть, хотя она там должна быть написана, да, программу посмотреть, ответить на, ответим на все вопросы, если они у вас возникнут, и по рассрочке, и по всему наполнению курса, и кто будет вести, когда начинается, и как, и что. Вот. Но в любом случае нужно сделать заказ, вы, Вот сделать, я уже, так, сделать заказ, а потом уже подумать, в общем-то выбрать для себя какой-то какой вариант участия, либо пойти определиться либо на курс фэн-шуй фундаментальный, либо на курс активации фэн-шуй. Ну вот Лена взяла слово, спасибо вам, может быть какие-то вопросы, которые я не вижу, вы ответите. Друзья, я тут... Я исчезаю. Таня, да. я прям боюсь без вас остаться, потому что на вопросы про тигры и летящие звезды я не отвечу. Я сижу, но просто вам передаю слово. Спасибо, да, большое, спасибо, друзья. спасибо. Друзья, я вообще не собиралась даже вмешиваться. Видите, без видео вышло, потому что уже суббота-вечер, ну, сижу, тут, можно сказать, факультативно вас смотрю. Вот. Там просто есть какие-то вопросы, которые ну, даже к прогнозу не относятся к сегодняшнему. Я готова на них поотвечать, раз уж я волю судьбы сейчас оказалась с вами например на вопрос был кто-то писал кому писать по поводу э, начального курса астрологии бадзы просто в ответ на любое письмо пугачевой на любое сообщение пугачевой пишите ваши вопросы любые да и мы их тут рассортировываем и соответственно о, сейчас запись выключу сразу вот